Без разницы где. Хоть за стойкой, хоть за столиком. Давай за стойкой. За стойкой? Салют, народ! С вами Смоки Джин. Вы на моем канале, а значит сегодня будет интересно. Вадим там на заднем фоне пока моет посуду. Мы немножко расскажем о Бенге. Это продукт от Тимати. Выпущен на мощнощах Black Burner. Продукт средней крепости. Самая главная фишка. Здесь есть небольшой qr код Каждая пачка привязана к определенному вкусу. И там есть музычка под каждый вкусец. Мы на пробу взяли себе три пока, три, мы потому что знакомимся только с продуктом, взяли три баночки. Это мультифрукт, ягодный пунш и что-то там, что-то там, сейчас я вам скажу, прям прочитаю. Господи, господи. Ягоды с гранатом и морском поной. За такую баночку в 100 грамм, а пока граммовочки только 100 граммовые, вы дадите 700 рублей. Я бы сказал, что и не дешево, и не дорого, нормальный цены за данный продукт. Что касается нарезочки. Нарезочка, мне кажется, крупновато и в сырье попадаются крупные палочки. Не очень весьма приятно, но курению не мешает. Теперь давайте по вкусам, которые я уже попробовал. Это мультифрукт, summer juice. Интересный вкус, яркий, насыщенный. Мы даже ставим пару отзывов, я думаю, люди, мы, потому что сейчас находимся на смене, прокуриваем чашечки, знакомим людей с продуктом. Вкусный, курибельный, средняя крепость, действительно средняя. Я сравню его с соком добрый, мультифрукт, блин, один в один, если честно, похоже, прям 100% не во вкус. Ягодный пунш, яркий, ягодный, крепость вот действительно средняя. Мне, как любителю крепких кальянов, даже легеньким кажется. Очень сильно напоминает какие-то лесные ягоды, больше, мне кажется, это земляничность какая-то дает. Мы его, кстати, попробовали, вот не секрет, у нас был миксец экспромтный просто. 50% кукурузы от Инферно и 50% бенгеры, ягодный пунш. Блин, зашло на ура. И ягоды с гранатом и морскопоном мы будем пробовать. А давайте мы сейчас, наверное, чашечку забьем, попробуем и скажем свое мнение вот именно об этом. Сейчас мы прокуриваем, получается, бенгер, ягоды с гранатом и маст -картоны. Что могу сказать? Вкус мне не зашел бы на постоянные покуры, но ради интереса можно попробовать. Самая главная фишка в том, то что нет химозности вкуса и предаемости вкуса. Курица мягенькая, без привкуса тыха какого-либо. В принципе, зашел. На один-два раза покурить можно. Берем еще один отзыв о Бенгере. Пойдем. Жсть, нормально все? Да, расскажи немножко о Бенгере. А? Вот об этом вкусе маскарпоне, гранат и ягоды. Курица очень легко, прикольно. Считаю и. Может, сегодня прохладненько здесь, но мне кажется, фалакля даже его в соло можно хорошо курить. Очень так открывается. Вкус вначале граната, потом прокуривается и открываются другие ягоды. И он все, знаешь как, все сильнее и сильнее открывается открывается, не идет, как бы на Сильником, спад, да. Да, а наоборот все сильнее и сильнее открывается, очень классно. Да. Как тебе в целом продукт Бенгель? Ты уже прокурил две чашки, как? стал бы он твоим любимым табаком, допустим? Мне из всех вот сейчас гранат понравился. Скажем, первый, который вот давал, он немного суховат, мультифрукт, так прикольно, но гранат, он прям выстреливает. Это круто. Это... Так что команда Тимати и Блэкбёрн проделала неплохую работу. Отзывы собираем, пока только положительные. Пойдем спросим мнение мультифрукт. Тем более, курит прекрасная половина нашего человечества. Так что давайте спросим у девчонок их истинное мнение о Бенгере. И о Тимати. Что, девушки, расскажите нам о Бенгере и да, там мультифруктовом? Безумно, вкусный, приятный кальян. Приятно курить его. Очень интересный вкус, такой необычный. Да, а как вам творчество, Тимати? Интересно. Тоже интересно. Да. Как да. бы я его слушала и смотрела в властях, поэтому. Тима, заметь, тебя смотрят даже в Сибае. Пока что только положительные отзывы мы собираем. Отрицательного пока ничего не слышали вообще. Так что будем пробовать и заводить к нам сюда еще больше и больше. бердос э, да, да, лимон-лайм да. по крепости мне понравилось э, как я понимаю они хотели дотянуть до танж, да? Да. Э, ну почти танж, но крепость мне очень нравится э, throat hit очень хороший по вкусу скажу, что очень прикольно то есть сочетание вкусов идеально вкус, вкус сам по себе выраженный, но я бы на постоянке бы, дайте, бы. Дайте, <связано> я бы взял бы Ой, будет допустим другой выбор, я бы взял бы что-нибудь другое но они пока дропнули, короче, один единственный вкус в этой крепости, короче, посмотреть, как отреагирует, короче, это публика. лимонные леденцы, типа, Здесь лимон и лайм, короче, совместно, да, якобы, да, можно сказать, сравнять с лимонными леденцами. Они больше здесь упор на крепость делают, посмотреть, зайдет этот крепкий продукт или нет. А тебе крепость как? По крепости? По крепости? Да, да, нормально. Прям, в голове чувствуешь прям крепость. Ну, вот, я вот это люблю, кстати, как раз. Когда да. давить немножко на горло, да. да, да. Причем приятно, да, допустим, не то, что там прям горочка какая-то. Да, стоит. да вот, вот это вот заметил. Чем-то горечь на танжо может быть. А вот. Правда, ну да, я согласен, восьмерочку, да, да, восьмерочка. восьмерочку. Восьмерочка есть, да. Семь с половиной восьмерочку поставлю, да. Вот опять же говорю, вот, будь выбор другой какой-то, я выберу что-нибудь другое. Да. По вкусу, да, да, именно? по вкусу. Расскажи, ну, как тебе овердос, впечатление? Мне цитрус не очень нравится, но вот этот цитрус, он такой легенький, такой, с какими-то нотками сладенького такого чего-то. Ну, достаточно интересный вообще. А по крепости? По крепости, ну, средний, наверное, по крепости, средний, да? Да. Самое главное, что там нет привкуса мыла, и он заходит очень хорошо. По крепости, ну, наверное, ближе к десятке где-то. Вкус хороший, яркий, чувствуется отлично, дым густой, ну все, собственно. В общем, ребят, откатали открытую смену, ну не открытую смену, что за поддобие открытой смены, попытались собрать истинные отзывы о -к табаке Бенгер. <музык> Это у нас здесь нормально, мы в, мусульманском, в мусульманской республике находимся. В общем, с вами был Смоки Джин, до новых встреч. Укрутите только правильные кальяны, пишите лайки, ставьте комментарии, а я пошел спать, отдыхать. Все такое. Приятного вечера.